Приветствую всех любителей видеоигр, будем мы сегодня проходить вышедшую игру Культ за Заламп, я ее на самом деле ждал достаточно долго, чтобы мне все поклонялись. В принципе она похожа на несколько игр, ну естественно сам достаточно. Славься Агнец, тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кого ждет небытие, но береглись заклания. А заклане, ибо корона не может возлежать на двух головах. Очень похоже на языка на самом деле, игра. Поэтому посмотрим, особенно, как далеко я доберусь. Вообще, я хотел себе скинуть, у меня предзаказ, как бы все такое. Ну, ладно, поехали. У нас вот такая вот овечка. И мы идем на суд. Была, на самом деле, демка, многие в нее поиграли, я больше, чем уверен. Массив монстров разработчик данной игры. От студии о, oh, The Lover Digital. <смех> но ну, это издатель, кто -то ее по итогу издал и получил. Все лавры себе. На самом деле, не очень горю желанием. ой, -ой, -ой я понял, ним не подходить. Блять, встать на колени. Да вы что? Какие там ту -тун, ту тун туру тун Ты что, будешь меня рубить? Не, я не хочу вставить на колени. Да вы что? Блять, деда заставляет на колени, кстати, ей так старые, потом не встану. Я ж потом не встану. Ладно. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключенный в небытии, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. А. -а, -а. А, я то есть, последний ягненок из всех, что есть И мне сейчас отрубят голову Так, что произошло? Я демки был На самом деле Да что ж Меня это напрягает что, что это? Так, я не понял, это ты что-то там жалуешься Что-то жалуется На какой-то разъем, не знаю на какой Ух ты, его переделали Неплохо. Смотрите, слева стоит злой, справа стоит добро, ну, видите, да, демоны и ангелы, тот, кто ждет. Подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых, но твой путь еще не закончен. Эти скуда умные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече, однако же они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? ха, -ха конечно или да? Ха-ха, прекрасный ответ, на самом деле, да? Конечно, да, звучит не очень. Сделка с дьяволом. Я бы не назвал, на самом деле, это сделку с дьяволом. Это очередная вера, которая у них есть. То есть я не единственный, кто имеет веру. Они же все в четвером какой-то вере относятся. И я тоже. Культ оф ламп. Давайте называть это джинизмом. И вот я воскрес, пока не пировали. И получил меч в виде этой головы. Так, атаковать на Х, на Б уклоняться. Хорошо. Угу. Так, они пока тупеньки, ничего страшного. Так... И мне сюда? Ух блядь. Ага, меня пока учат. Но потом у меня будут, скорее всего, жизни, которые у меня будут уходить. И мне надо будет, скорее всего, также же лутать предмет. Я же говорю, как в Айзеке. В принципе, руби траву. Руби все, что здесь есть. И это самое. И иди дальше. Ага, у меня будет выбор, куда идти. Хорошо. Хорошо. Призыв. Так, не бойся, меня зовут Крысао, когда-то я тоже носил эту корону, но те времена давно прошли, видите, у меня даже корону голове. Да. Мне поручено заставлять тебя, мы находимся в землях Древней Веры, где за каждым деревом могут прятаться враги. Я должен отвезти тебя в безопасное место, иди напрямик через лес, я буду рядом. Так, хорошо, ну пора тебя освободить тогда от этого всего, и мы все сломаем. Пришло время тебя освободить от этого угнетения чужой веры, не в джошинизме. Так, ага, они все ускоряются, хорошо. Мы уже будем начинать думать, что они меня убьют с одной тычки. Ну, в Айзеке, естественно, тоже не, не настолько все просто. Ага, нам дают деньги. Открыть сумку. Монета, денежный знак, который используется для самых разных целей. Хорошо, то есть здесь надо собирать деньги. То есть, в принципе... Интересно, не могут ли в предметах быть? Но ну, я, пожалуй, разрушу все их вещи, которые смогу разрушить на их локациях. Думаю, это будет верным решением. Так, ага. Ага. Так, ну в принципе, просто касаться я могу врагов. Уже хорошо. И... Или это просто тренировка, которая не позволяет мне умереть пока что. Смотрите. Тут есть два пути, либо направо, либо налево. Но здесь есть птичка. Пойдем к птичке. Так, куда я вышел? Так, это очень похоже на какое-то испытание, если честно. Да, это было реально похоже на испытание. Как я понимаю, вернуться обратно я могу. Ага, хорошо. Ну, раз уж мы пошли сюда, уже пойдем сюда. Так, сундук. Хорошо. Не, мы пока вперед не пойдем. Если я могу гулять по локациям, ну прям реально очень. Да то что ж такое? Что ж что, что, что, что, что, что у меня там все отключается-подключается, не пойму. Так, тихо. Тихо, тихо. Зарабатываем пока можем. Денег много не бывает. Тут уже ловушки те же самые, в принципе. О, птичку убил. Не очень хотел, но как так получилось по случайности. В принципе, мы все прошли. Опа, опа, опа. что за сигнальчики. Я думал, может, здесь что-то спрятано. Ну, вначале, естественно, вряд ли что-то спрячу. Все-таки это тренировка, и в ней стараются, наверное, ничего не прятать в целом. Но пока что оружие меня устраивает. Очень даже неплохо. Меч. Так, а никаких проблем. Так, сейчас будет, наверное, босс. Ну, или мини-босс. Что еще может быть, в принципе, в этих вратах? О, нет. О, даже так. Мини-локации на локациях. Неплохо. Опа. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесут в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его, и ему придется присоединиться к тебе. О, всемогущие епископы древней веры, примите эту богу душу. Эй, кто посмел прервать наш ритуал и вторгнуться в священные земли! Нифига, сколько ему ударов надо уже! Только не веришь, что так будет всегда? Тихо, тихо, тихо он тут размахался. А если я зажму? Понятно, ничего не, в... не, не происходит, на самом деле. Так, уклонение к нему и сразу же в стену его. О, освободили. Умеет <свят> так раздражает этот звук. Спасти. Не знаю, на самом деле, из-за чего он. Ну ладно. Последователь ожидает обучения. Погреемся у костра немножко. Погрелись. Потушили костер. Потому что потом что все загорится, будет некрасиво. Но ну, ваше место теперь мое место, поэтому, ребята, жертвы вы не будете здесь приносить, только... А, я жертву не буду приносить, только молитву. У меня будут ребята молиться сначала, только потом уже будут всякие неверные... А, в жертву я вот этих ребят приношу, естественно. Жертва должна быть, ну как бы, как ни крути. Так, что это у нас? Мы в безопасности, можешь вздохнуть спокойно? Алая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты перенесешься туда, где-то когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый пули. До встречи. Классная игра, мне нравится. Мы спасены. ху, -ху он так классно ушел. Еретики побеждены. О, это верное решение, 7 монет. Один спасенный и какой-то таинств. Какой Почти 5 минут неплохо так а вот и мы папочка вернулся домой так выбор уровня сложности Ага. так рекомендована тем кто хочет отдохнуть в игре рекомендую тем кто во все ценит баланс рекомендована тем кто стремится испытать себя рекомендована тем кому себя не жалко мы выберем среднюю. она рекомендована разработчикам да и в принципе мы ценим баланс на самом деле в целом и с той стороны и с другой стороны эта священная земля раньше принадлежала мне. Но теперь она твоя. Здесь, на руинах. Был их надежда. Тебе предстоит основать свою религию. Впереди много работы. Всех, кого ты приведешь, нужно будет обучить и посвятить в последователя. Попробуй. Последователи могут собирать для тебя материалы. Прикажи этому рубить бревну или добывать камень. А вот она. ха так пришел. Почему он появился позже меня? Так, здесь я рубить ничего не могу, вороты могу делать. Так, обучить. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Так, имя. О, имя. Имя. Так, а что, он тупенький, да? Особенности. Болезненность. Последователь выздоравливает на 15% медленнее, когда болеет и находится на лечении. Последователь игнорирует проповеди отступников. О, это хорошо. Так, выбор облика. О, у нас тут куча обликов. Ктулху я хочу вообще-то как бы это... А может быть, Ктулху будет за меня? А как вам такой вариант? Не, я хочу быть Ктунулым, на самом деле. Если я буду Бог Ктунул, то вообще будет прекрасно. Не, давайте мы его оставим ему облик. Выберем единственный цвет белый, да? Пусть будет белый прям такой. о, -о, -о, -о прям вообще. Облик мы ему поменяли. Цвет, выбор варианта. А, это эти варианты знаков. А что меняется между этими двумя? Вверх волосы, вниз волосы. Не, давайте пусть пока со знаком вот этим вот будет. А имя будет... Блин, а даже не знаю, как его назвать. М -м -м. Блин, столько Столько вариантов. Кто будет первым моим последователем? Алтра Или Атрей. э э подожди. Пусть будет Атрей. Хочу его назвать Атреем. О. На английском еще пишу. Атрей. Вот, первый пока последователь будет Атрей. Мне нравится. Ну все, все, все, мне нравится. Принять. Пока что пусть будет такой. Так, рубить деревья, отправить рубить деревья, собирать деревья. Давайте пока деревья, потом уже будем заниматься всем остальным. Скоро это место станет средоточением силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Собери нужные материалы и поставь в походную печь. На ней можно будет готовить пищу. Так, а как собирать. А, вот так, да. А, то есть, мой, мой, мой, моя корона превращается во все, что я хочу. Неплохо. То есть, я могу делать все, в принципе. Хорошо. Так, надо еще еды собрать, на самом деле. Но он это делает долго, конечно. Ну, потому что это последователь. Я его чуть-чуть помогу. Дальше сам. У -у -у. А, то есть он собирает, а мне... О, то есть он делает, а мне потом... Это самое. Собирать. У меня есть инвентарь. Хорошо. То есть это типа наподобие симулятора колонии, если честно. Ой, как плохо камень-то собирается По одной, по две штуки, дерево-то я быстро собрал хм. так, а как строить теперь? Покажите. Так, Y Б уклонение Так, предметы Игрок поселения, просьба возвести строение Походная печь Исследователи, это игрок а, Руна ягненка А, то есть поменять я себе не смогу Так, Хорошо это пауза, да? Хорошо. Это блеять. Как строить? А, окей. Mm, okay. Так, походная печь, сражение, на может можно приготовить для поселенцев пищу. это постройка может вести один раз. А, еще место надо выбирать где. Я тут вот освободил как раз. Вот здесь вот прям будет хорошее место, на самом деле. Надо только вот этот камень срубить. Он не мешает просто. А он сам его построит? Вы какой молодец. Но, ну, пожалуй, я тебе помогу. Так, готовить. Ваши последователи нужны есть. Обеспечить их едой можете только вы. Уровень сытости в поселении обозначен в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, ваши посел... последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походу. Прокладывайте путь через места соответствующим значком. А, вон еда, либо дерево. Хорошо. Создавайте участки земли, чтобы собирать с них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Да ладно, настолько так усложняют? Нифига себе. Готовить. О! А, так просто пока что? Хорошо. Теперь нужно построить алтарь, но для этого потребуется больше последователей денег. Тебе придется совершить поход в землю Древней Веры. Наш тобой благодетель, тот, кто ждет, находится в плену... Короче, Джашин, ладно. Находится в плену у четырех епископов Древней Веры. Каждый из них охраняет сейф, удерживающего в небытие. Мы узнали, как принять в их владение. Твоя задача — найти и убить их, чтобы освободить Джашину. Иди же, в лесах ты найдешь монеты и добровольцев. А тех, кто не склонится перед тобой, ты поставишь на колени насильно... У -у -у. А вот и проход, да, первый? Ага, то есть, либо я могу просто пройтись, либо могу идти к боссу Хорошо, а как взять еду? То есть, я не могу ее взять, да? Ладно, это потом что сейчас было Последний состав здесь материал ваш отсутствие О -о -о. Так, ну пойдем В принципе, мне игра нравится, на самом деле Так Ага, вот и первый проход пойдем сразу? Чаще открыть двери. Одним последователь нужен. А, то есть он молится, мы молимся, чтобы открыть проход. То есть наш наш Бог, скажем так, с помощью молитв получает силу. О, паучок, смотрите, получает силу, чтобы открыть врата. Мне нравится. То есть если мне не хватит силенок, чтобы пройти, я потом могу перепройти. Хорошо. А вот и три жизни, здравствуйте, которые я могу профукать. Чаще использовать это оружие. А, читать. Этими землями правит и епископ Леший. Те, кто нарушит закон древней веры, будут стерты в пыль. Так, ага, зажимать нет смысла. Я могу блеить, но без толка. Ага, вот, рова собирается. Хорошо, то есть уже, в принципе... Не все так просто теперь ломается Я могу сломать это? Могу пока мне с этого не дали Так, стутэтка не ломается Ну ладно, так, на Б уклоняться Главное не забыть Ух ты, блядь. Белка Не успел, не успел Белку убить, Сто процентов с нее бы еда выпала Отвечаю Так, а тут больше нигде Только в одну сторону пока что Так, хорошо, пойдем дальше Опа-опа Так, сначала летающих тварей Так, так, ага Опа, фиг тебе Ой, ну в 3D немножко, конечно, не привычный Ну такой как бы вид сам по себе в целом не очень удобный вот так, в принципе, привыкнуть можно Так Ага Вон они, последователи Так, меня никто еще не ранил Последователи, если честно, не вижу а, они в траве прячутся. Смотрите, какие герои. Очкуют меня. Я говорю, очкуют меня. Один есть, отлично. Так, сейчас вниз пойдем. Потом только влево. Так, кто ты? Полонек. Славься, агнец. Тебе даровано великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказать, мне карты много столетней тому назад. Столетней тому назад. А может, это еще и не свершилось? Я испокон веков на... раскладывал твои карты, и все же сейчас это случилось впервые. Взгляни на эти карты. При каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Какую силу? Знакомую неожиданно одновременно. Карты выберут сами. Предложение сердца равносильно клятве верности. Плюс одна жизнь. Вы наносите дополнительный урон ядом. Страха нет противоядия от страха. Блин, плюс одна жизнь, конечно, хорошо. Но урон от яда мне нравится больше. Спорить с картами все равно спор, что самое, что спорить с океаном. С океаном. Ага, так. Голубое сердечко, это крас... А вы получаете... А, то есть, в принципе, карты, которые у меня открыты. Вы можно найти более ценные награды в сундуках. Золотая лапа. Хорошо, а его убить можно попробовать? А. Твои карты разложены, дорога ждет. Хорошо, пойдем дальше. То есть, теперь я еще отравляю противников. Ну-ка. Но в принципе... В принципе, работает. Слабоватенько, конечно, но работает. Надеюсь, у меня, кстати, инвентарь жирный. Потому что если он кончается, это обидно. Я тут уж собираю все-таки. Ага, то есть, в принципе, у меня есть мини-карта. Он там справа наверху. Я ее могу открыть вообще как-нибудь? Игрок поселения просьбы. Нет, не могу открыть. Ну ладно, фиксим. Главное, что я, в принципе, вижу. 15 монет. Все, дальше босс. Даже дополнительных локаций нет. Ну, поехали. А, вот у меня и выбор. Либо камень, либо еда. Пойдем сначала за едой. Как бы камень всегда можно будет нарубить, если что. Так, Так, собирай. А, то есть это даже вот так. Хорошо. То есть, когда я вернусь, уже все. Уже без вариантов. На самом деле, я хотел бы больше последователей найти. Ну, это ладно. ладно. Так, ну, значит, камень бы мы бы также собирали. Семена и ягоды. А, ну, то есть, в принципе, собирая еду, я еще получаю семена. Семена можно будет выращивать. Неплохо придумано, если честно. Так, а назад я уже вернуться не могу. Смотрите, у меня там все кустами закрыто. Все. Как бы я не хотел, мне не дадут вернуться. Ладно, пойдем к боссу. Ух. Так, мы, естественно, все лутаем, все, что можно. Каких-то секретных проходов тут нет. Хорошо, что мой удар... Ух ты, ух ты, полсердечка отняли. Неожиданный поворот. Очень плохо, понятно, что у меня отняли полсердечка. Но это ладно. Не столь важно пока что. У меня еще есть два 2,5 сердечка. Надеюсь, что по возвращению домой мои жизни вернутся как были. Так, что тут снизу? Ничего. Отлично. Деньги, деньги, деньги. 41 монета уже. Интересно, сколько мне надо денег? Так, что же там, мне там все отключается, да подключается. -то. Так, что-то здесь не ладно. Что-то здесь происходит, вон черепа появляются. Так, что это? А -а -а. Да ладно, что происходит? -то? Что же это? Тебя предали топору, как и всех твоих сородичей, и все же ты стоишь сейчас передо мной. Корон, его сила. Неужели, блять, меня это бесит Блять, что это происходит, что это за хуйня? Блять, ну-ка дай-ка я кое-что проверю Меня что-то, меня прямо это бесит, прям трынь, трынь, трынь, трынь. Вот это вот постоянно, mm -hmm. трынь Ну-ка, иди-ка нахуй тебя. Меня прям это, прям реально раздражает, Да блять, нет, это ни хуя нет, хуйня. Че там отключается, подключать постоянно, не понял ну-ка, давай вот так сделаем. Как? Да, блин. Неваш, я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. Так, справа еще не босс. Но нам еще наверх надо заскочить. Вдруг мы найдем последователя еще. Но видите, тут найти больше последователей для задания написано. О, и слышь, как тасует колода рука судьбы. Так, вы получаете полсердечка Вы можете получить при убийстве врага Сверху 10% Берем 10% да ну. Берем, берем, конечно Убивая врагов будем получать способности Единственное жалко, что я ту локацию профукал С получением врагов Но это ладно Надеюсь сейчас будет не босс Так, что там? А, леший опять Здесь твой путь завершается, крошка ягненок Мои последователи готовы на все ради меня Сможешь ли ты сказать тоже о своих? Моя жизнь принадлежит вам, великий епископ. Заклинаю тебя кровью великих, уничтожь алую корону. Metered. А вот и мини-босс. Нифига себе, какой он страшный. Андусяс. Хорошо. Так уклоняемся. Ай, ай, ай, ай. -ай. Ага. А. Хорошо, у меня еще отравляющий эффект есть. Так, ладно, он меня ранил немножко. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, ну он-то в принципе фигня на самом деле, враг. Ладно, просто быть повнимательнее. Ага, мы его освободили. Истребление неверующих. Провести обряд. Пощады! Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ Ягненка. А, то есть его даже не надо быть порабощать, да, мы просто его телепортировали. Выбрать бревна, выбрать ягода или большой подарок. А погнали подарок. О, бабки. Бабки нам сейчас нужны, кстати, если честно. Я думаю, что они сейчас немножко поважнее. А вот и наш босс. А, это только первая из четырех локаций, чтобы его открыть. Вот, оно как. Ну ладно, давайте вернемся. Елитики еретики побеждены. Эта земля очищена от безбожников. 8 минут долго что-то на этот раз. Ну ладно. Так. А, я сюда не могу, я понял. Рад, что тебе удалось не только вернуться, но и привести кого-то с собой. Твоя паста растет. Давай обучим, ночь правил и продолжим работу. Обучить. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Так, ладно, давайте так уж и быть, выберем ктулха. Ктулх у нас будет зеленый, да, все правильно. Итак, его и назовем. Ктулх. Тулх. Отлично. Так, последователи получают уровни на 15% медленнее, но последователи утарвали на 15% быстрее, когда болит и находится на лечении. Хорошо. Выбор варианта. А, о. Блин, когда классический Ктунг. Кту, вот такой будет Ктунг. Вот так отлично. Выбрать цвета зеленый. Жалко не за крестик выбрать цвет, на самом деле. Но мне нравится этот облик. Пусть будет Ктунг. Так, а ты будешь добивать камень. Отлично. Последователи могут работать или молиться. Моляющийся последователи выражает преданность, которую ты будешь поглощать. Преданность должна где-то накапываться. А для этого тебе нужен алтарь. Я понял тебя. Построить алтарь. Так. Алтарь это важная штука. А, прям посередине. Все, больше нигде не могу. Конечно, разместить. Я его сам построю. Ну-ка, не рыпайтесь даже сюда. Алтарь это моя штука. Так. Благословенный день. Теперь последователи смогут молиться тебе. Я направился сюда на нового последователя. Поручи ему молиться у алтаря. Поглощай преданность, которая тебе накапливается в алтаре. Она подарует тебе откровение. Ой, ну, еще один последователь. А, то есть даже так, пощады. Блин, может тогда все будут ктунами? А зачем тогда облики? Просто все будут разные ктуны. Это будет черный ктун. Не, белый сначала, потом черный. Да. Чтобы они как бы не просто Ктун. Ктун белый. Э, как-то Ктус. Ктун белый. Отлично. Так, Врожден скептизм терять 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. Понятно. Скорость работы и выражения преданности понижена на 10. Ебать. Править выражение благодарности Преданность ваших последователей накапливается в алтаре Поглощаю, чтобы получить откровение И если алтарь заполнится, молящиеся Прекратят поканение. Погладите преданность Чтобы вернуть их к молитве Получив откровение, откройте новые постройки Для поселения алтаря Так, хорошо Доступно откровение Храм Здание, в котором можно читать, проповеди и проводить ритуалы. Ага. Отлично. Теперь осталось его построить. Так, спальный мешок. Место, где последователи могут переночевать, чтобы собрать... А, собран наскоро, часто разваливается. Молитва. Могила. Яма, в которой можно похоронить погибшего последователя, чтобы избежать разложения тела. Даже так Участок земли Ага Короче, нужно откровение Я понял Так Теперь мы строим Ага 15,5 Ага То есть надо сразу, да, собирать? Так, посмотрите, улучшение Хорошо Так, ну давайте камень пока доб... доберем немножко, да Там что там, 15,5, по-моему У нас есть три Дерево не дорубил, прикиньте. Бросил на пыл пути. А туняшки, ты бегаю. А, то есть, все-таки надо выбирать людей, которые будут заниматься. Как я понимаю. У -у -у -у. Это прям если на ночь оставлю, чтобы не хуярили. Так, ладно, как я помню, камень так просто не выпадет. Но зато будет много камня. как-нибудь потом уже, ладно. Так, сколько камней? 5 камней, 15 дерева надо забыл сколько у меня там дерево поэтому соберем отлично 16 отлично так храм а храм надо выбирать куда ставить блин ну храм должен быть рядом с, с молитвеней я считаю что рядом так надо камень срубить вот этот Не мешает Отлично. Давайте помогу. Спасибо. Так. храм. Бо, идеальное место. Да, будет идеальное место. Отлично. А, строить на тоже. А эти пацаны строим. Так, Храм это сердце твоего поселения, в нем ты будешь читать проповеди, чтобы становиться сильнее и проводить ритуалы, чтобы влиять на умы своих последователей. Твой долг укреплять веру пасту. Если вера ослабнет, твои последователи станут инакомыслямищими, а потом покинут тебя. Они готовы выслушать твое послание. Докажи, что тебе по силам вести их за собой. Войди в храм и прочитай проповедь. Так, я теперь могу проповеди вести. Хорошо. Так, для начала... Сколько надо? Требуется одно откровение. А, чтобы получить откровение, мне нужно 13. Хорошо. Так. Ой, знаете, мне сразу это напомнило, игру... Э, Gravity Keepers. Там тоже ты как бы епископ. Ну, становишься епископом сначала. Ну, там становишься отвечаешь за храм, потом епископом и так далее. И тоже там начинаешь открывать там свои проповеди в храме. Читайте проповеди и передавайте Алой Короне силу своих последователей. Поехали. Посмотрим. Отлично. Три. Вера после сделает вас сильнее. Черпать у них жизненную силу во время проповеди, чтобы открывать новое оружие, способности и проклятие. Чем выше доверие последователей, тем больше преданности они выражают, и тем быстрее вы открываете способности. Сердце верующих. Вы получите половину сердца навсегда. О, я у них жизнь украл. Неплохо. Так. Спасибо, ребят. Глаз истин. Я могу писать только одну проповедь в день. Прекрасная проповедь. Ты обладаешь всем, чем славились великие пророки. Теперь я понимаю, почему тебя избрали на эту роль. Чтобы последователи вели себя так, как ты желаешь, нужно будет превозглашать заповеди. Возвращайся в землю древней веры и ищи осколки скрижалей. Только на них можно чертать новые заповеди. Так, хорошо. Моя вера поднялась и у меня на пол жизни больше. Также я могу получить веру. Из всего, что я могу построить, это все Остальное мне нужны последователи И еду надо приготовить Я, кстати, не могу почему-то взять эту еду Ну ладно, давайте приготовим Два мяса Вот так, готовить Я просто понимаю, знаю, меня на зеленый или на красный готовить? Если честно, я не очень понимаю надо будет потом попробовать на красный приготовить, если честно Так, мои последователи довольно не голодны Отлично, поехали сразу дальше День-то проходит День-то проходит Да, тут на самом деле нельзя сильно это самое Зависать В игре, потому что, видите, там справа наверху есть Скажем так, стрелочка О, топор Скорость маленькая, ну я с топором Блин, он теперь реально дольше машет Ага, да, он реальным долго махает. Мечом как-то побыстрее было. Ну, попробовать стоит, ладно. Ух ты, а это купрыги. Отлично, сразу бежим дальше. А, что? Блять. Так, ну маленьких я сразу выношу. Хорошо. Блять. Ты упорствуешь крошкой, ебня. В твоих словах ложь, в твоих мыслях страх. Алая корона вновь вернулась из небытия, но увенчала голову ничтожного создания. Видите, он еще мной немножко управляет, скажем так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Иди сюда, большой здоровяк. Так, ну, в принципе, за большим надо охотиться с помощью рывка, в принципе. Это очень удобно. Так, отлично. А, они как убегают, так и нападают, в принципе. Блин, не смог попасть. Иногда по рому не очень удобно попадать, если честно. Так, пойдем-ка направо. Так, я не понимаю, зачем я, кстати, траву собираю. Ну, она хотя бы собирает быстро все. Ага, я понял. О, белка. Успел? Успел! Мясо, мясо получил. Аж меточек мяса. Да, чтоб тебе. Ты еще по ним попадешь так просто. Так, золотой самородок. Хорошо, это тоже потом пригодится. Локацию надо полностью чистить. Так что... О, карты, карты, я люблю. Так, великие наследили, наделили вас дарами Скорость атаки Все враги получают 2 единицы урона Когда у вас остается О, не-не-не Спасибо, скорость атаки мне не помешает на самом деле Ух ты, это что такое? Наконец я нашел тебя У меня добрые вести Джашин оценил твои успехи И решил открыть тебе одну из способностей короны Нифига себе О, oh, фаербол Так Какого мне стрелять-то? Ну, я понял, все, спасибо А это проклятие Теперь при убийстве врагов ты получаешь и накапливаешь усердие. Его можно расходить на проклятие. Усердие представляет собой силу поверженного гнева, который накапливается по мере сражения с безбожниками. и Позволяет накладывать проклятие. Чтобы накапливать усердие, убивайте врагов и собирайте сфера. Вот, как-то так. Хорошо. Так, сейчас будет мини-босс. Так, что это за карточка? Карта Таро. Выносите дополнительный урон яда. О, неплохо. прям перед битвой с боссом? Так, у, у мне нужен последователь. Mm -hmm. А, либо жизни я смотрю, либо что-то там жизнь на что-то. Либо пустое сердечко на полную жизнь. Ну ладно, давайте мне нужен последователь на самом деле. Поэтому что это самое. Мута? На помощь спаси меня, пожалуйста. Ага, так просто, да? Хорошо. Последователь ожидает обучения. Правда, пока не знаю, зачем траву собираю, но вдруг пригодится, уже ладно. Так, давайте сейчас посмотрим, что меня ждет на этой локации. Кстати, скоро день кончится. Так, пойдем сюда. Еще выбор, блин. Украсть преданность? Конечно. Вот это я мразь. Они ему поклонялись, а я взял всю и украл. Так, не понял кто то сейчас будет Еще разок сломаю Потерянные сердца меняются на больные Что-то сейчас будет Сейчас что-то будет рано или поздно Нет разве? Так, я потерял пару сердец Так, а ничего да, не происходит Оно все равно будет устанавливаться Пока это самое Ага, заранее ломать не могу, но ну, я понял То есть она будет чиниться Хорошо, так, тут пока выключим Сколько уже прошло? 40 минут примерно прошло Хорошо Так, так, так, так, так, ага ага. Так, ну эти пацанят от яда умирают уже неплохо То есть в принципе можно заниматься своим делом Пока они умирают от яда О, клинок использовать Ну-ка Видите, он как бы побыстрее, из-за того, что я еще и прокачал. Но скорость 0.5 уже большая, уже не такая большая разница. Тут скорость 1. 0.5 разница, это уже как бы не очень большая. Мне урон почему сейчас очень радует, потому что... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, взял у меня, отнял. Здоровье, зараза. Ладно, полсердечка не страшно. Скажи мне, Агнец, ты веришь в предназначение? Четвер, вы можете не получить урона от вражеской атаки с здесь 10%. Выносите в 1,2 больше урона оружия. Урон пока наш, нас радует, пока у меня три сердечка здоровья. То есть я обменял сердечки на больные сердечки. Так, а ты кто? Многие тысячелетия назад здесь обитали сонмы божеств и их адептов. Какая напасть опустошила эти земли? Увы, животным свойственно забывать о а божества уходить в забвение. Может они ушли, а может уснули. Может они поглощали и были поглощены сами. Уцелевшие же упустили корни, растянули паутину, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этими краями правили десятки божеств. Сотни, теперь же. Так, давай возьмем вот этот осколок. Потом вот этот осколок. А, это скрижаль! Даже так, я собрал скрижаль для молитв. Мы собрали достаточно скол, чтобы восстановить скрижаль. А, скрижаль позволяет вам провозглашать новые заповеди перед своим последователями. Собирайте скрижали и проведите таинство в храме, чтобы пополнить книгу заповедей. Хорошо. Мне интересно, что будет, если я умру, если честно. Но проверять мы, конечно же, не станем Прямо зачем Так Что ты делаешь? Хорошо Хоть бесполезный враг, если честно Я самое смешное, что я убиваю их И еще могу их же кости уничтожить Это, по-моему, реально классно В костях что-то есть Потерянные красительца меняются на больные Хорошо Что у нас там? Вы видите все находящееся на карте. Так, хорошо. Давайте пойду сюда. Да как бы ничего на карте нет. А, типа вы имеете. У меня, кстати, не, не бомб, ничего нет такого. Как бы было бы неплохо идти сам. Потайнички там всякие, все такое. Босс, поехали. О, это. А, стоп, украсть. Естественно, доступно откровение Естественно Так, камень А, у меня все, все заполнено Но в принципе, я всегда сюда могу вернуться Отлично, если я потрачу что-то, я смогу сюда вернуться Они сейчас погибнут Вообще красота Интересно, сколько у меня инвентарь Ну, жир, ну, наверное, не бесконечный Ну, мое предположение, пока Что он не бесконечный так, ну я, по крайней мере, карту уже вижу, уже хорошо. Да, хорошо, что я, на самом деле, остался с этим оружием. У него урона достаточно много, и они умирают от всего этого. Урон, понятно, мне все предлагают меч, который мне не очень-то хочется сейчас брать уже. Так, начало... Ага, начало сюда, потом наверх. А, я стрела... Отражать не могу, что ли? Тихо. Смерть тебя настигнет. Тебя... -то... Пока все просто. Отравление мне реально очень нравится. Так. Вы можете не получить... А, ну давайте сердечко возьмем. А, все, я понял. Просто дополнительное сердечко. Хорошо, это в принципе и так. Ну, ясно. Ну давайте сразимся. Балифу. Лови. Лови. Лови. Ух ты. Так, так, так, так, так, так. Бери, бери, бери. Хорошо. Ой, да как ты попал? -то? Если я могу сквозь них уклоняться? Да, могу. Отлично. Вообще прекрасно. На да О, и еще Сразу двоих на молитву поставлю Камни и так далее-то я в принципе могу собрать А вот молитва для новых способностей Очень важна Так, чертеж Облик последователя или камень Давайте чертеж Простой венок на прутьях Ой, как выглядит красиво, если честно Так, открыли венок из четырех трав Простой венок на прутьях делается из четырех травы Кстати, сделаем, я много травы насобирал так, сундук, в котором мне дадут золото. О, да. Еще и часть скрижали дали. О, красота. А ты что здесь стоишь-то? Я и тебя раскатаю вообще-то. Белка сбежала. зарвался. Ладно. Пойдем домой. Пора заканчивать. Еретики побежали. Мне так нравится эта игра, Саня. Сделано классно. Так, два последователя получили. Отлично, вообще прекрасно. 10 минут. Блин, локации все дольше и дольше. Опа, где это я? А, приветствую, Агнис. Кажется, я не ошибся, когда спас тебя от смерти. Я буду следить за каждым твоим шагом. Постарайся меня не разочаровать. А, все так просто. То есть они его удерживают в цепях, но все равно. Будет, на самом деле, смешно, если я потом в конце буду с ним сражаться Чтобы он не завладел моим телом День второй Так Получить откровение Спальный мешок Не, сначала спальный мешок, я считаю, что это Правильнее, сначала нужно спать, потом Трех готовить, ну как бы, в целом. Так, будет правильнее Так, у меня откровений Хорошо, теперь мне нужно собрать откровения А ну-ка, пацаны, идем молиться, блин так, я хочу присоединиться к тем, что чтит культ ягненка. Культ Джошины. Так, последователь игнорирует проповеди отступника. Выключать 10 единиц, когда последователь заболевает. Последователь выражает преданность на 15% быстрее. Естественно, ктуняшка. А, облик. Да, да, да. Ктуняшка. Ну все, все, я понял. А... Но облики обновляются каждым разом, когда я кого-то получаю Так, выбор цвета Белый был, черного, по-моему, не было Кто-то черный Какой-то серый Нет, черный вот рядышком Будут всех цветов просто а -а -а -а. Вот так О, да, это прям черный Вот, вот это вот нормально, без красного какого-то креста Просто черный а Такой костюмчик получил О, строить недоступных действий Давай, иди молись, Следующий. А ты что, молиться не встанешь, что ли? Ну иди молись, блядь. Маленькая община. Пощады. Так, ага. Последователь получает уровни на 15%. Быстрее скорость работы выражения преданности снижена на 10. Но последующий выражает преданность на 15. То есть он тоже 100%... Тух... А... Тунчик, тунчик. Так. Выбор облика. Сначала все те, кто будут мне молиться, будут к ктунами. Точно. А все те, кто рабочие, все будут разные. Во, вообще идеальный вариант. А почему зеленый? Так, черный был, теперь серенький. так да. Мне нравится ктунчик. Отлично. А все рабочие будут. Надо, кстати, рабочего бы поменять. Этот самый вариант, как он будет выглядеть до да меня только сейчас дошло просто убрать а, Антисантарист способ распространения болезни в вашем поселении Заболев... заболевшим нужно прописывать лечение иначе не могут умереть лежа в постели больные будут медленно выздоравливать неубранный эксперимент экстримент же, животные массы и трупы Ага, могут вызвать эпидемию поселения то есть болевота и все остальное чтобы предотвратить распространение болезни регулярно проводите уборку и храните мертвую Ага, хорошо. Так, дай-ка с тобой поговорю. Ага, поговорить. Пора спать, приказать что-нибудь найти, съесть. Дать работу. Ага. Ну иди молись тогда, чё. Раз уж ты ктул, то ты должен молиться. Так, что-то я могу построить, да? Спальный мешок. Ладно, ага, каждому нужен свой, что ли? Просто, допустим, из интереса. Вот так. Допустим. Мне просто, на самом деле, интересно, как это... Ага. Ага. То есть они их занимают. Так, мне нужно еще туда построить. Здесь будет прям спальное место, чтобы не отходя от кассы, в принципе. Я, как бы, не знаю, сколько я последователей наберу, но пока пусть будет так. А, то есть вот здесь я теперь могу за ними наблюдать. В общем, хорошо. Немного голодны, да, еда-то кончилась, блядь. Эх, готовить-то сама. Ну надо. Надо убрать. Они еще заболеют, блин. То мне еще не хватало. О, великое дерево. Которое никто так и не это самое. И не срубит никогда. То ладно, ты будешь... А, я думал, он будет великое.. Он реально великое дерево рубит. Красавчик. Так и надо. Так, сколько там у нас уже прошло сейчас? Это самое прям прям. Прям уже пора заканчивать. Ну, выглядит игра очень хорошо сделана, честно. Считаю, что очень хорошо. Так. Ага, вот, готовить. А если на красном? Ага, плохая пища. Хорошо, я понял. Еда превратилась в угольки. Вы не можете накормить этим блюдом своих последователей, поэтому вам придется выбросить его. Соточьтесь и приготовьте что-нибудь еще, чтобы носить свою пацу Ага, я понял. Галечки приходится убирать. Я понял. Так, давайте попробуем новую молитву, пока у нас есть. Корона, заповедь. Ага, все, я понял. Пусть будет заповедь. 4 собрал. Прекрасно. Так, проклятие орды. Вы можете получить три ног проклятия во время походов. Вы можете получить оружие, которое отравляет врагов. Оно будет появляться во время походов. А давайте. Проклятие не так важное. Оружие важнее. Ну, честно. Честно. Честно скептически, по крайней мере. Ах, не хватило, нужно 11 на следующий раз Так, корона Это у нас что? Превозгласить новую заповедь Скрижали позволяет вам превозглашать новую заповедь Заповедь разделена на категории, каждый из них открывает новый ритуал Особенность или варианты взаимодействия С вашими последователями Ух ты, руна хрупкая защита Вы получаете 4 карты вторую перед началом похода Не можете брать их позже вы получаете полтора глупых сердца Вместо каждого красного сердца Ого, это без химки, без всего Ну пока что так, давайте Огненная яма, вы можете устроить танцы Вокруг костра и получить 30 веры Мне нравится Костришка Это вообще красота Ну так как я только Одну скрешаль собрал, у нас будет один ритуал 10 дерева и 25 костей Хорошо Такие все довольны, да? Ритуалы. Ага, ритуалы я пока не могу создать. Нужно 25 костей. Но, в принципе, все на этом. Спасибо, ребятки. Читая проповеди, проводи ритуал, заботиться о нуждах своих поселениях. Вера будет крепка. Это один из ритуалов, для которых нужны кости твоих врагов. Круши их скелеты, чтобы добыть кости. Верни в земли древней веры, собери кости павших врагов, найди новые последователи, а потом приведи ритуал в этом храме. Ритуалы это таинства, проводимые в храме. Они помогают укреплять веру и преодолевать трудности. Для ритуалов требуются кости ваших врагов. Крушите скелеты безбожников, чтобы собирать кости и проводите с их помощью ритуалов в храме. О да, звучит круто. Честно, звучит офигенски круто. Кстати, смотрите, что мы сейчас сделаем. Отлично, новое откровение. а Сначала нужно его получить. Ой, пацанята, спать, ложатся ночью. О, молодцы. Так, что это такое? Я думаю, она меня куда-то ведет. Поймал! Это Вера! Вера убегала. Во сне от меня. Так, получить откровение. Трупы потом. Сначала земля. Реально это важнее. А потом... Так как я не, не собираюсь, у меня постоянно умирали, фермерский набор, естественно. Так. И сколько стоит? Пять. Давайте, что ли, поставим, но ну, не знаю. Вот так. И вот так. Пусть пока стоит. Так, и участок земли. Ага. Посадить И полить надо сразу Так, засеять Полить уд а, -а, а удобрения еще можно вносить Чтобы быстрее росло, наверное Или это надо обязательно вносить удобрения Хм, интересно, посмотрим так, засеять, полить И давайте засеем удобрением. А, то есть в принципе не столь важно Ну давай, ладно, оно как бы есть Ну красота тоже, я считаю, нужна, если честно Чем больше людей, тем больше у меня будет проблем, представляете? То есть это все убирать, это собирать Еду собирай, готовь Блин, паства, это, конечно, будет проблематично Опа, Вера пошла ко мне в формату Опа, еще ко О, четыре! День третий А, то есть, в принципе, если я буду заниматься херней то Мои дни будут просто пролетать Я понял Привет, привет Ты хочешь со мной поговорить? Да я уже иду, иду Давай поговорим Позвольте отвечу вас на минуту Наше поселение растет день от дня Пора дать ему название Ух ты Ух ты, ух ты. А, Джа... Не-не-не. Джашина. Кстати, а как он там культ Ягненка назывался? Ну да. М -м. Поселение Великого Джашина. О, Великого. А что с маленькой буквой, я не понял. С большой можно? О. О! Я правильно написал то Джашин. Да, да, в принципе, сойдет. Великого Джашина. Звучит красиво. Деревня великого Джашина. Так, давайте я помогу построить. Стоп. Нет, ну все, все, мы поговорили, спасибо. Блин, он сразу бросил работу, стоил мне с ним поговорить о ней. Так, ну все, ребята молятся. Деньги крутятся. Молитва мутится Все крутится, все. Сейчас мы приготовим еду. И вообще красота. Ну, в принципе, надо будет... У нас уже последовательно есть, 4 человека. А маловато, если честно, для готовки еды. Ну ладно, пусть будет. А на этом все. Наш культ подходит к концу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Посмотрим, что будет дальше. Пока-пока.